Всем привет, меня зовут Жора, и сейчас вы научитесь правильно варить креветки. Что там их варить? Взял кастрюлю, налил воды, она вскипела, креветки кинул и все, и все приготовилось. Проще просто, как яичницу сделать. Спешу тебя огорчить, чтобы креветки получились вкусными и сочными, их нужно варить особым образом, понимаешь? Что там их варить? Взял кастрюлю, налил... Хейтер батрия, не понимает. Давайте батрия. же приступим. Нам понадобится кастрюля. Наливаем воду. Достаточно. Теперь мы включаем конфорку на самый большой огонь. У кого газ, а у кого не газ. Значит, включаем электричество. Включаем и ставим нашу кастрюльку. Далее нужно добавить по столовой ложке соли. Поехали. И размешиваем. Это нам поможет, во-первых, быстрее разогреть водичку, а во-вторых, придаст нашим креветкам вкус. Ребят, чуть не забыл, чтобы вода вскипела быстрее, находим крышку и накрываем Кастрюльку. Давайте просто так ждать не будем, и пока греется наша водичка, мы подготовим зелень. Что я имею в виду под словами подготовить зелень? Ребята, если у вас зелень свежая, вам нужно ее нашинковать, нарезать. В моем случае по-другому. У меня есть замороженная, уже подготовленная зелень, и это у нас укропчик. Если у вас нет укропа, кстати, придется лавровый лист, а при желании можно добавить и укроп, и лавровый лист. Все, водичка вскипела. Убираем крышку. Да, бульбочки бульбукают. Достаем креветки. Креветочки. Сейчас будем их накладывать. У меня есть вот такая вот штучка, очень удобная. Ей я буду и накладывать, и креветки доставать. Первый пошел, второй пошел. Так. О, господи, у меня теперь все в воде. Теперь медленно нужно перемешать креветки и сразу же добавить зелень для того, чтобы наши креветочки во время парения впитали. Кстати, кстати забыл, чтобы они получились не жесткими, нужно сразу же выключить, ребята, конфорку сразу же. Мы их закинули и сразу же выключаем. Зачем это нужно? А для вкусноты, чтобы они получились вкусными, в этом заключается самое главное. В этом рецепте самое главное это засыпать креветки и сразу же выключить воду. С того момента, как мы засыпали креветки в воду и выключили конфорку, засекаем 10 минут. 10 минут они должны так повариться, потомиться и они будут готовы самое главное ребят заключается в том чтобы не передержать наши креветки иначе если мы их передержим они получатся резиновыми и невкусными кстати для справки все креветки которые мы покупаем в магазине уже сварены поэтому нужно их как бы подогреть считанные секунды остались до того как мы вытащим креветки и все время вытаскивать креветки спустя 10 минут. Я беру свой инструментчик и аккуратненько достаю креветули. Креветули. креветулички мои. Вкусные мои. Вкусняшки. Черепашки. О господи. Итак, барбанная дробь. <музык> Вот что у нас получилось. Ребята, это невероятной вкусноты креветки. Если вам понравился мой рецепт, пожалуйста, подписывайтесь на канал и ставьте свои лайки. Буду для вас стараться готовить что-нибудь интересненькое. И, кстати, если вы любитель соевого соуса, можно куда-нибудь налить его сюда или в какую-нибудь емкость маленькую и макать креветки и кушать. Креветки соевым соусом. Будет очень вкусно. Поверьте мне, на слово. Да и не только на слово, но и проверьте. В общем, спасибо большое за просмотр. Надеюсь, вам понравилось и повкуснилось. Все, спасибо, всем пока. Увидимся в следующем ролике. Блин, слюните удачи. А так есть хорошо. о май. Ладно, пошел я есть.